Только просьбу любимой всегда, У разлюбленной просьбы не бывает. Как я рада, что нынче вода Под бесцветным ледком замирает. Я стану, Христос, помоги, На покров этот светлый и ломкий, А ты письма мои береги, Чтобы нас рассудили потомки, Чтобы отчетливее и яснее Ты был виден и мудрый и смелый. В биографии славной твоей Разве можно оставить пробелы? Слишком сладкое зимнее питье, слишком плотные любовные сети, пусть когда-нибудь имя мое прочитают в учебнике дети. И печальную повесть узнав, пусть они улыбнутся лукаво, не любви и покоя не дав, подари меня горькою славой.